Всем привет! Я сегодня гуляю в районе парка Шевченко и сейчас иду по легендарной улице Одессы. одной из легендарных улиц. Это улица Морозлийская. О, кстати, я сейчас подхожу к памятнику Морозли. Вот видите, поставили ему тут памятник. Морозли был очень известным человеком в Одессе, и он был меценатом. Главный меценат, собственно, города. Я к чему? Вообще интересно получилось, потому что я сегодня, именно сейчас, хотела поговорить о расширяющих убеждениях. Прошлый мой эфир был об ограничивающих убеждениях. Сейчас подумаю, как морозли сюда присоединить, потому что он просится. По ограничивающим убеждениям у меня было очень много вопросов в личке. И я в Facebook еще выставляла это видео тоже. Задают вопросы, как с этим работать. Привет! Всем привет, дорогие! И я решила, что я сделаю небольшую серию по убеждениям. И вообще у меня работа с убеждениями войдет в следующий тренинг. Я сейчас пишу тренинг по предназначению. Я пишу тренинг продолжение перепиши денежный сценарий это будет вторая часть возможно я <пишут> напишу по дороге <пишут> да еще следующий тренинг это будет продолжение автора жизни который тоже у меня уже есть планы наметки я начинаю его прописывать потихоньку и возможно тренинг покорить свою мечту тоже будет продолжением или же тренинг «Автор жизни» – вторая часть. В общем, я не знаю, но <свят> <свят> убеждения там будут играть очень важную роль во всех тренингах, потому что убеждения управляют нашей жизнью на самом деле. И я сегодня хотела вам рассказать вот еще одну часть, дать для понимания всей картины ситуации о расширяющих убеждениях. Хотела привести пример естественный своей жизни. Убеждения могут быть не только ограничивающими, хотя ограничивающих очень много, но и расширяющими. То есть те убеждения, которые открывают возможности и расширяют ваши возможности. Например, у одной моей знакомой было такое убеждение, ну и есть собственно такое убеждение, что люди, которые ездят на автомобилях BMW они пользуются определенным статусом на дорогах. И если она будет ездить на BMW, то это будет открывать ей все дороги, все пути, ей все будут уступать. Она никогда не попадет в аварию. То есть жизнь заиграет новыми красками. И в итоге ей муж купил BMW эту. Она оказалась бесконечно счастлива. От этого события и у нее действительно жизнь заиграла новыми красками. И она сказала, что я когда села за руль BMW, мне показалось, что вообще жизнь моя изменилась качественно очень сильно. Хотя э, до этого она ездила не на... Ну, на машине тоже очень высокого класса, и у нее была классная машина. Но вот Марка э, сыграла такую шутку с ней. Вот. Я про свое убеждение расширяющее расскажу, потому что думала, какой же пример из своей жизни привести. Тоже интересный довольно. Необычный, по крайней мере. Среди моих знакомых есть шесть девушек, которые вышли замуж за турков. И они невероятно счастливы в браке. Ну вот то есть до такой степени у них все хорошо. Что это просто невероятное что-то. Эти мужья прекрасно к ним относятся. Они их носят на руках, они их задаривают подарками. Они эти девочки купаются в роскоши. Но это просто вот, знаете, принцы, о которых можно только мечтать. И я так начала перебирать в уме. Думаю, есть ли у меня другие примеры брака с турками, да, там, где люди бы испытывали какой-то дискомфорт? Нету, не поверите! Это не означает... Я понимаю прекрасно, я даю себе отчет, что это не зависит от национальности, и в любых странах люди любой национальности могут вести себя абсолютно по-разному. Это я прекрасно понимаю. Но вот такая вот картинка, картина мира такая сложилась в моем представлении. Вот, и можно считать это расширяющим убеждением, что мужчины-турки, ну вот какие-то там завидные женихи, условно. Мне от этого убеждения ни холодно, ни жарко, я не собираюсь замуж за турка, по крайней мере, в ближайшее время, потому что боюсь, мой муж будет возражать против этого. Но. Ну вот просто поделилась примером. И, безусловно, как это работает. Если мне сейчас огромное количество людей начнет писать, как они несчастливы замужем за турками, да, или как плохо ездить на автомобиле марки BMW, то, возможно, мое убеждение пошатнется. Вот примерно так э, вот эти вот вещи работают. Я вас попрошу, не надо мне разрушать мои расширяющие убеждения. А лучше задайте себе вопрос, какие убеждения у вас есть расширяющими, какие убеждения у вас есть ограничивающими. Сравните их и сделайте с этим что-нибудь. Подумайте, по крайней мере, что с этим можно сделать. А в следующем эфире я не обещаю, что он будет завтра, но, возможно, в понедельник. Я расскажу, как работать с ограничивающими убеждениями. И вот такое, такая прелюдия к тренингу у нас уже зарождается. На этом я с вами прощаюсь. Покажу вам еще памятник Шевченко. Вот. Я пришла в парк. Сейчас у меня здесь прогулка, прогулка плановая. А потом, а, потом, а потом я поеду по делам. Пока.